Я хочу работать, учиться онлайн. Сейчас мы наметили первый вектор сотрудничества. Это размещение курсов Казанского федерального университета на нашей образовательной платформе. Ярмарка вакансий. Я знаю, куда мне идти работать. Я прокачал свой скилл, теперь я могу сделать крутую рекламу. Я думаю, увидеть хороших спикеров, которые командные и что он будет делать на будущей профессии. Длинные выходные в мае. Правда или ложь? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Михаила Варфоломеева, заведующего кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, включили в состав совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и в состав президиума этого совета. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Российской Федерации. 14 апреля Казанский федеральный университет посетили представители руководства образовательной платформы Skillbox. В рамках встречи были обсуждены вопросы экономического и стратегического продвижения, а также прослушаны лекции на тему спроса образовательных онлайн-продуктов. Подробнее расскажет наш корреспондент Карина Сайхова.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 Ярмарка вакансий Казанском федеральном университете. Как в республике обстоят дела с трудоустройством студентов? Для чего проводится ярмарка вакансий? Что нужно сделать, чтобы попасть на ярмарку вакансий? Обо всех подробностях смотрите в следующем сюжете. В мраморном зале Казанского федерального университета состоялась ярмарка вакансий от работодателей, готовых взять на работу студентов, а также выпускников вуза.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 Ника Гимранова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Приходите, тут очень круто. Завтра тоже будет ярмарка, обязательно посещайте ее. В культурно-спортивном комплексе Уникс прошел уже девятый Russian PR Week. На мероприятии выступали известные в сфере рекламы спикеры, а самые активные гости получили подарок аудиокнигу Хайпанем. Подробнее в следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» стартовал Russian Первый. Он собрал порядка 500 представителей медиасферы. В мероприятии приняли участие студенты российских вузов, преподаватели и специалисты. Каждый год мы составляем списки, основываясь на желаниях студентов. То есть мы отправляем форму студентам, они а заполняют, кого бы они хотели видеть. Мы выбираем топ-12 и начинаем с ними договариваться, приглашаем их как выступающих. Напомним, что Russian PR Week – это всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций. В этом году он прошел уже в девятый раз. Событие было запланировано в честь юбилея кафедры. Участники форума смогли посетить выступления гуру пиар и рекламы, узнать о новых увлекательных кейсах и завести полезные знакомства. Мы, наверное, базово поговорим о том, как работать со СМИ, Потому что мир сильно меняется, появляются новые каналы коммуникации, важно понимать пиарщику, да и рекламщику тоже, как правильно работать с журналистами, как реагировать на их запросы, как не реагировать на эти запросы. Наверное, тут базовое то, что мы сегодня обсудим. Первый день форума выступил Дмитрий Озман, директор по развитию Forbes Russia. Роман Масленников, основатель агентства взрывной пиар, а также Алексей Пережогин, психоаналитический терапевт и преподаватель психоанализа. В рамках лекции спикеры затронули темы коммуникации пиар-специалистов с журналистами, угорание от любимой работы, вовлечение суперзвезд в пиар. Затронули и вопрос трудоустройства в ведущей компании. Я ожидаю увидеть много интересных спикеров, А также получить от них какую-то информацию, которую я смогу э, воплотить в жизни, на практике. КФУ в этом году пригласила просто отличных спикеров, которые работали с Forbes, работали с Doji Cat, И это очень круто узнать от них интересную информацию. Я думаю увидеть хороших спикеров, которые романтно объяснят, что они будут делать на будущей профессии. Мероприятие продлится до 16 апреля. Впереди участников ждут лекции, интеллектуальная игра, олимпиада по рекламе и вечеринка на пиаримся. Самые активные гости получат подарок от спикера – аудиокнигу «Хайпанем», озвученную голосом автора. Виктория Бабайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. News. 5 апреля в Госдуме началось обсуждение закона проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздничных дней. Подробности узнаем в сюжете.